Верности, счастья и символ подрождения природы. И сейчас я хочу попросить вас, уважаемые журналисти, оценить мою работу и, и чтобы.